событий слишком много тепла я хочу вам сказать что в тот момент когда ваш дом продастся и вы и ваш муж найдут для себя имущество и жилье которое не будет вам нравиться, и вам вот эта сила проведения не дает возможности его продать почему продадите уже такого не купите и уже такого хорошего тепла не обретете никогда знаете, если у вас есть возможность, то не продавайте, так дальше и живите. Либо убедите вашего мужа съехать от вас, чтобы пожить отдельно, вы будете выплачивать стоимость. Ну вот как-то так думайте. Дело в том, что скорее всего... М это и связано с тем, что такое хорошее уже не будет, а то, что вы купите, будет не сильно хорошее. И так вот тепло и радостно, как в этом доме, с таким количеством событий, событий у вас никогда не будет. Вы будете чрезвычайно тосковать. Но если все же